Шалам, дорогие друзья, мы находимся в праздниках сукотних, И я вот хочу сделать небольшое видео на тему, которая может показаться некоторым совершенно не Суккотни. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех с праздником Кущи, в шалаш. Некая такая идиллия, переживание, особенность. Иногда дождь капает на голову. Но суть кущей, чтобы мы могли в первую очередь понять, что мы подобны этим кущам. И мы не можем сказать, что мы за каменной стеной в нашем здоровье, в нашем достатке или в наших убеждениях. Мы все равно перед Господом Богом ходим. И небеса, которые пробиваются сквозь листву, это напоминание нам о том, что Он над нами Творец. Ему одному служи, Его бойся. Перед Ним ходи свято, и Он благословит тебя, потому что Он уже определил для тебя добро через Но ну, Я даже это тебе говорю лично, Пусть тебе будут эти слова. Господь для тебя определил добро. А вопрос, который я сегодня хочу поднять и разобрать. Крещение. Ух, какое слово для еврейского уха. Нужно ли креститься, если я еврей? Если крестили в детстве, в каком возрасте, как и вообще зачем? Ну, давайте поговорим о крещении, которым в Израиле некоторые антимессианские организации говорят, не подходите близко к мессианским евреям, они вас крестят, и вы станете христианами. На самом деле... Миквели, Твила, Твила, погружение в воду ⁇ это чисто еврейско-библейский обряд. Или точнее, чисто библейско-еврейский обряд. Напомню вам о элементах, когда происходило погружение. Но, ну, наверное, самое первое и массовое погружение ⁇ это было, когда Небесный Отец, раздраженный грехом людей, как написано в Бытие в шестой главе. И всякая плоть совратила, извратила путь свой, раслилась, и наполнила земля хамасом, то есть э, состоянием непокаяния, когда человек становится абсолютно глухим глазу Божьего Духа и привел воды потопа. Потоп это было первое твила или крещение, баптизос, греческого языка. Когда вся земля покрылась водами потопа и очистилась от скверны. Поэтому концептно, концептно погружение в воду – это всегда очищение. Вы знаете, здесь стоит обратить внимание о том ковчеге, в котором в свое время спасся Ной. Написано на иврите, ну и на русском языке тоже, но на иврите использовано интересное слово, что покрыт был ковчег снутри и снаружи смолой. А на иврите написано «копоры», ну это тоже смола, но это однокоренное слово с словом капора, «жертва». И здесь как бы дается очень четкий намек, что наша внутренность, внутри наш мозг и наши внешние дела должны быть покрыты жер кровью жертвы, ну смола, копоры, неважно, чтобы мы могли устоять в любых потопах, или... Точнее, когда мы погружаемся в воду, можно и так интерпретировать, нам Господь Бог сверхъестественным образом дает и внутренние, и внешние очищения. Эта традиция перешла дальше, и когда мы читаем все обряды храмового служения, храмового служения, той скиний, которая была в пустыне построена по чертежам и от Маше, и его откровению с небес, Бецалель, помните эту историю. А также, когда потом Соломон построил храм, то священники перед тем, как выходили служить, всегда проходили твила, очищение. Всякий израильтянин, женщины чаще, мужчины реже, проходили твила, или потом это стало называться миквы. Погружение, когда ты очищался, чтобы осветиться перед Господом Богом. Я повторюсь, и внутренне, и внешне происходит какая-то непонятная работа. Здесь можно сказать, мистика какая-то происходит, но суть ее всегда на лице. Когда пришел Иоанн погружающий, Иоханнам Амадбиль, тот, который Асатвила, от слова Твила, Ладбиль, погрузить. И он начал, это был обряд, особенно его практиковали в то время кумраниты или есеи, люди, которые хотели ходить в чистоте перед Господом Богом, они должны были пройти в воды покаяния, я отрекаюсь от старого, я начинаю нового. Вы знаете, в иудаизме, даже в современном иудаизме, когда кто-то совершает обращение в еврейство, то он проходит через воды погружения в конце перед тем никву. И что интересно, в этот момент все заднее как бы стирается, ну, как бы человеку все, ты заднее свое там утопил. Короче говоря, эта же тема, она стала актуальной в Новом Завете. Мы читаем в Евангелиях, что еще говорит несколько раз такие слова «Идите, научите все народы э Вере, пониманию, погружая их, здесь я немножко сделаю интерпретацию смысловую, как там в Матфея написано, но более смысловую, погружая их в желание ходить под властью Бога Отца, чтобы они были погружены в суть Божьего Сына, который умер и воскрес. В другом месте в Деяниях мы читаем, что погружение в Иешуа, это когда мы соединяемся с ним, некое опять мистическое соединение в его сначала смерть, а потом и в жизнь. И... Погружаемся в действие Святого Духа. Это концепт Моши. В другом месте написано э, в Марка, кто будет веровать и крестить или погружаться, спасен будет. Ну, как бы здесь некоторые ставят очень религиозный момент. Вот, а если я не успел погрузиться, так что я уже не спасусь. Здесь я не знаю, думаю, милосердие Бога намного шире нашего понимания. Но фактом оставляется то, что человек, который желает следовать за Иешуа, совершает во имя Ишуа погружение в воду, соединяясь с ним в воде, в смерти, как в, умирая для себя, для самого его прошлого, восставая из воды, соединяясь в воскресенье. Что-то случается с таким человеком. Эти изменения не происходят моментально. Они происходят, берет время. Но человек и внешнее также, начиная видеть этого человека изменяющимся, ну, так, по крайней мере, по классике должно работать. Бывают некоторые афроот, помехи. Здесь стоит поговорить с наставниками и, может, подскажут вам, как изменяться. Но это крайне еврейский обряд. И когда человек погружается в воду, ничего не сказывается о его национальности. Он может быть или французом, или китайцем, или малайцем, или неважно кем, евреем и так далее. И он после этого остается тем же самым китайцем, малайцем. Но новое творение образуется в нем, но его внутренность соединяется с Господом Богом особенным путем. В этом суть и сила погружения в воду. И э, почитайте, почитайте, как Петр говорит по погружению, мы даем Богу обет совести. То есть это как будто муж стоит, не жених стоит перед невестой, и она стоит перед женихом, и друг другу дают обещание. Это все не только трогательно, но очень пропитано духовной атмосферой и тем, кто сомневается, надо ли вам погрузиться в воду, чтобы свою жизнь утвердить на скале нашего спасения, на Иешуа делайте это и делайте это с четким пониманием что никоим образом не влияние на ваше национальное принадлежность ни коим образом. Не влияние на вашу, вы, на, на вашу сексуальную ориентацию, мужчина вы или женщина. Ни в коем случае это не влияние на ваше образование. Это только влияние на вашу внутренность, которая очищается, и вы становитесь слугами Господа Бога. Желаю вам благословения. Желаю вам Божьей милости и защиты. И пусть Небесный Отец хранит вас на всех ваших путях. Шалом вам Израиль. Uh